Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Два с половиной года назад, по инициативе президента Владимира Путина в Уголовном кодексе, появилась новая статья, позволяющая отправлять за решетку воров в законе за занятие высшего положения в преступной иерархии. За это время было принято только 14 решений судов, при этом в трех случаях присяжные оправдали обвиняемых, решив, что доказательств недостаточно. Всего же, по подсчетам Prime Crime, в России больше 400 воров в законе. Почему воров судят медленно, как эту статью используют во внутри клановых войнах преступного мира, и может ли она привести к его истреблению? Зачем Путин внес в Госдуму антиворовской закон, только за прошлый год в России было задержано 36 воров в законе, 8 воров в законе из Российской Федерации выдворено, по 14 лицам, признана нежелательность их дальнейшего пребывания в стране, в настоящее время в местах лишения свободы, находится 77 воров в законе, для понимания, это примерно треть всего их числа на территории Российской Федерации. Уже 5 лет в России не было ни одной, так называемой воровской сходки для того чтобы собраться и обсудить свои преступные планы эти лица вынуждены ехать в другие страны в турцию грецию армению так ситуацию с ворами в законе описывал на заседании госдумы в апреле 2019 года депутат единорос александр хинштейн парламентарии тогда обсуждали инициативу президента владимира путина ввести в уголовный кодекс Новую статью 210. 1. Занятие высшего положения в преступной иерархии. Санкции по ней до 15 лет лишения свободы и штраф до 5 миллионов рублей. Как объяснял Гарри Минг, представитель Путина в Госдуме, основная новелла заключается в том, что теперь ответственность устанавливается за занятие высшего положения в преступной иерархии безотносительно к тому, связано ли это с совершением конкретных преступлений или не связано. Таким образом предполагалось, что лидеры преступных организаций больше не смогут оставаться в тени.